Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем проходить сюжет в империон Галактик версии уже 1.7. Всем приятного просмотра. В прошлой серии меня отправили в поле астероидов. По идее у меня топлива должно хватить. Давайте посмотрим, что у меня сейчас. У меня есть 22, 22 единицы пентоксида. Давайте посмотрим, что у нас там по топливу поле астероидов нам 7,9 нужно и я так понимаю как минимум столько же на возвращение возвращаться скорее всего буду уже на домашнюю свою э, планету там нужно будет пополнить запасы может быть по дороге я даже как-то здесь покопаю ну, давайте зафиксируем цель да, цель зафиксировалась и, пожалуй, что будем уже отчаливать. Зацепился. Так, нужно, значит, нацелиться вот сюда. Набираем скорость. И нажимаем кнопочку Кей. Вот, мы прибыли уже на поле астероидов. Так, вот у нас майнинг Facility, Скорее всего, это та станция, которая мне нужна. И здесь довольно много всяких отметок. Так, а это что за отметка? Ну, пока я по отметкам летать не буду... Я, пожалуй, направлюсь к этой отметке, что мне нужно. И скорее всего по дороге я залечу на соседние отметки. Он 6,8, скорее всего, ближайшая. Да, туда. Пока и направлюсь. Это у нас титановый астероид. Скорее всего.. Он мне пока еще не нужен, зато я буду знать, где его здесь можно будет найти. Следующая отметка, он в трех километрах. Нет. Это у нас неодимовый астероид. Неодим. Пожалуй, даже весьма хорошая вещь. Так, это у нас в трех километрах. магниевый астероид магний сейчас э, мне нужен будет в будущем для ракет и ракеты это тоже весьма хорошо и вот наверное будет последняя точка на которую я полечу э, дальше у меня больше ничего нету по пути посмотрим что у нас будет там вот последний астероид и здесь у нас железо да, не получил я то, что хотел пентоксида мне сейчас очень не хватает было бы неплохо, а в целом здесь торговая компания должна быть, которая будет торговать ресурсами, я надеюсь и здесь я смогу думаю, еще закупиться вот подлетели уже к добывающей станции. Это синее, я полагаю, что может быть магний. Ну, как я и предполагал, я был уже на этой станции. У нас есть сообщение, что на этом руднике Полярис нашли кое-что интересное. Ваша миссия – получить эту информацию, чтобы мы могли продолжить ее расследовать. Припаркуйте свои судно на верхней площадке или в пределах ее досягаемости. Затем перейдите к сигналу разрешения на посадку, чтобы обновить миссию. Ладно, давайте тогда припаркуем ее здесь наверху. Или даже... Большой корабль оставлю тут. А малый корабль э, будет у меня десантным. Ну, давай... Вылететь я смогу с задней стороны. Давай чуть пониже. Выходим и так давай поаккуратней. И будем лететь к следующей нашей отметочке. Это корабль какой-то чересчур юркий получился у меня. Я взломал компьютер из станции не только для того, чтобы получить разрешение на посадку, но и для того, чтобы объявить вас инспектором. Вы можете пойти куда угодно, используйте это в своих интересах, но не привлекайте подозрений. Прогуляйтесь некоторое время, поговорите с начальником станции, они найдут наш контакт на столе начальника транспорта. Ну давайте посмотрим. Вот есть менеджер станции. Давайте пообщаемся. Добро пожаловать. Надеюсь, у вас был хороший полет. Эти патрули Зирокса раздражают. Надеюсь, у тебя с ними не было проблем. Даже никаких патрулей по дороге не встретил. Так, дополнительная информация. Либо пропустить. Давайте дополнительную информацию возьмем. Ах. Хорошо, ну в штаб-квартире сказали, что скоро пришлют инспектора. Но вы должны быть уже в процессе, да? Я всегда в пути. Конечно. Ах, извините. Пожалуйста, извините меня, я немного нервничаю. Мы все здесь немного волнуемся, так как мы нашли этот предмет внизу. Конечно, мы не сказали никому за пределами этого объекта. Работа с профессионалами. Э, спасибо. Хм. Я имею в виду подробности, пожалуйста. Да, конечно. Итак, бригадир вчерашней смены сообщил, что что-то странное было обнаружено прямо тогда, когда они разбили первые породы этой новой жил... жилы Прометия. Он сказал, что это какая-то палка, завернутая в ткань и сделана из невиданного ранее материала. Сначала я подумал, что они шутят надо мной, как всегда, но первый анализ показал, что найденный ими предмет очень старый и похоже содержит источник энергии. Итак, чтобы что-то не беспокоить, я остановил все работы на этой шахте и проинформировал штаб, следуя новым правилам сообщения об археологических открытиях. Весь экипаж кроме менеджеров в данный, на данный момент отправлен домой. Я могу поговорить с начальником смены? Конечно. Я все равно сейчас занят написанием этого отчета. Он должен быть готов, когда вы уедете. Между тем, станция в вашем распоряжении. Благодарю вас. Так, транспорт-менеджер вон у нас есть. И все. Ну, давайте немножко осмотримся здесь. Так, это еще один выход. И здесь у нас что? Тоже выход. Транспорт менеджер. Он находится вон где-то с той стороны. А, вот и он. Добро пожаловать, инспектор. Глад находится здесь. Отчет, пожалуйста. Прежде всего, прежде всего позвольте мне отметить, что горные работы на планете... Прошли очень хорошо. Я часто чувствую себя как ремнант, когда смотрю на всех этих замечательных людей, работающих над этим проектом. Вы удивитесь, но нам часто не нужно спускаться в темную шахту, чтобы найти интересные возможности. Если хотите знать мое мнение, каждому дому необходимый некоторый управитель, даже если вам придется работать с ним на посохе или на. Палки, прежде чем отважиться на посещение мест, где еще дышит древняя история. Присоединяйтесь к Шараде. «Инспектор, вас, конечно, послали сюда послушать старого копателя, верно? На твоем месте я бы воспользовался возможностью отправиться в наш подвал и принесите мне немного редкого вина, а уходи. Но уходи, пока крысы не догнали тебя». Дайте мне знать, когда будете готовы, и мы сможем подбодрить вас улыбающимся лицом, когда вы вернетесь. Так, на твоем месте я бы воспользовался возможностью отправиться в наш подвал, и принесите мне немного редкого вина, но уходи, пока крысы не догнали нас. Хм, что бы это значило? Так, отправляйтесь в подвал. Хорошо подвал, так подвал надо бы кислородом где-то заправиться камера клонирования здесь нигде нету кислородной станции так, давайте тогда попробуем спуститься в подвал куча, ступ куча ступенек нет, портить репутацию я не хочу. Это был странный разговор. Без какой-либо последовательности. Может, скрытый код? Все может быть. Так. Патронов у меня хотя бы хватает. На дробовик есть. И на пулемет есть. Так, еще немножко ракет есть, а пулемета у меня нету с собой. Не беда. Так, сейчас мне как раз дробовик... Так, это что, новый дробовик? Как раз-таки дробовика мне и хватит. Так, мы поднимаемся сюда. Здесь, видите, можно пролететься немножко. хорошо это кажется контейнер давайте заглянем в него там ворох тряпок и действительно палка это посох наведения хм, энергетическая матрица это заберем я улавливаю враждебные сигналы мы должны мы должны немедленно уйти так, давайте идем отсюда. Так, через вот эту часть они стрелять, я думаю, не будут. Так, ты идешь сюда. Давай. Командир, не удалось расшифровать подсказки начальника смены. Кажется, я нашел планетарные остатки. Я добавил в маркер на ваш худ. Так, это конечно хорошо. Но вот ко мне еще один Зирокс идет. Брусок платины. А знакомый брусочек. Давай, подходи. Давай, не бойся. Ты куда ушел? Давай. Сэндвич забираем. Так, здесь меня ждала засада, но ну, я думаю, что нужно уходить на отметку маркера, который мне показали. Так, вот беспилотный дрон, и скорее всего его сбил мой корабль, я очень надеюсь на это. Давайте подлетим, посмотрим, что в нем может быть интересного. Так, 100 метров. А где новая отметка? Планета Ререн, он, он в 28, ну, почти в 29 километрах отсюда. Так, космический дрон, лазер. О! Немножко топлива, это, кстати, хорошо. Здесь наверху мой корабль, его нужно не забыть. Блин, ну откуда появились-то все эти э -э Зираксы? Так, почем оно еще стреляет? А он есть еще один. А почему? Почему он корабль мне не разбил? И почему корабль плохо на него реагировал? Так, немножко еще перекусили. Так, отрываемся. Где там наш корабль? Так, дрон. Знаете, корабль сработал очень даже хорошо. Я рад, что он сбил того дрона. Давай, давай. Так, где же ты? А, вот ты где. Нужно какой-то маяк поставить сюда, либо маркер. Здесь в игре я видел, есть какие-то маркеры, но я даже не понимаю. Они здесь стояли на других кораблях, но я как-то... Даже не задумывался о том, работают ли они или нет, и как вообще они работают. Давайте заправимся кислородом. Так, вот это мы закрываем. Нужно отсюда убрать хлам. Жезл управления какой-то. О, жарковато уже. Это там двигатель стоит, я так понимаю. вот это все выбрасываем ну и я думаю, что в целом все давайте будем лететь дальше по маркеру к нему нам 30 километров практически вот вот ну и пока мы будем лететь, давайте я посмотрю. Э -э так, эти астероиды я здесь был. Ну, тогда я направляюсь на вот этот сигнал. Посмотрим, что у нас будет там. На этом астероиде у нас кобальт. Ну, в целом нам ничего не остается. Кстати, это похоже есть тот сигнал, о котором я думал. И, как видим, здесь у нас будут вот эти наследия. Ну, скорее всего, будем готовиться к довольно-таки хорошему бою. Вот видно еще один камушек. Скорее всего, это будет подобная шахта, на которой я только что был. Я припоминаю то, что... В старых версиях я находил подобную планету. Не планету, а подобный камушек. Там были вот эти все мерзости. Ну и он был заброшенным как бы. Давайте подлетим ближе. Может быть здесь будет опять где-то организован... Э Организована посадочная часть. Да, вот я уже вижу какие-то строения. Так, я хочу попробовать копнуть вот это вот фиолетовое. Та же самая станция, с которой мы только что сбежали. Только немного более угрожающая. Посмотрим, проведет ли нас посох наставничества. На этот раз мы приземлимся на нижнюю площадку, рядом с маяком по периметру. Давайте тогда послушаем совет. подойдем вот так оружие я пока прятать не буду кстати нужно немножко подлечиться давай так постоянно когда я прохожу через вот этот лифт у меня джетпак отключается так мы подлечились я там кстати заказывал немножко еды Холодильник. Нет, не заказывал. Кислорода у меня хватает. Кстати, где мой бур? Давайте попробуем немножко копнуть. Пока что меня интересует вот эта фиолетовая штука. Пентаксид. Очень хорошо. Так, это у нас что? Реструм. Так, Пентаксид Реструм. Что-то еще есть или нету? Давайте тогда выбросим то, что есть. Пентаксид Реструм. Здесь можно затариться топливом. Так я и сделаю. Он, кстати, меня уже кто-то наблюдает. Давайте подлетим сюда. Здесь даже гравитация есть. Я предлагаю начать с диспетчерской. Надеюсь, есть какие-то данные, к которым мы можем получить доступ. Так, уже слышу вот эти вот неприятные звуки. Заряд к мульти-инструменту. Еще. Так, это есть. и сердечник. Очень хорошо. Я ведь имею еще доступ к кораблю. М да, очень хорошо. Так, полетаем на джетпаке. Кстати, он контрольная станция. мне не нравится как это все здесь шумит так вот скорее всего лифт через который мне нужно будет идти ну, давайте поднимемся ну, пока что ничего угрожающего здесь нету скорее всего наверху будет смотрите какой он бронированный был терминал доступа должен быть где-то на верхних уровнях ну. давай давай Честно говоря, мне больше беспокоят знаки, которые мы только что прошли, а не этот терминал. Так, Station. Станция закрыта. Доступ по авторизации. Так, здесь еще был Xerox, я видел. вот и он и не один так, надеюсь с другой стороны никого нет ай, патроны знаете, хорошая вещь этот дробовик. Вот, кстати, и рюкзачок, который появился недавно в обновлениях. Одно из плюсов своего большого корабля то, что на нем можно возродиться, если у него будет камера клонирования. Давайте выйдем отсюда. Так, надеюсь, что весь лут, который я только что набил, здесь сохранится. И что станция здесь не особо забита всякими тараканами. Так, рюкзак недалеко. Забираем рюкзак. Ну, давай. Забираем мясо. Там даже кофеечек был какой-то. Так, один зиракс пропал. Так, еще детали на какой-то пистолет подобрали. Так, пока что все хорошо. Давайте проверим, нету ли здесь каких турелей, которые нужно бояться. Зато есть Зираксы, которых нужно бояться. Нет, кредиты, таблетки. Тоже неплохо. Так, аварийный СО2. Усилитель Космос – Это бывшая Ева. Так, даже можно что-то перекусить. О, мясной бургер я оставлю. Давайте, наверное, сразу это все в холодильник сбросим. Вот сюда. Мясо, бургер, еда, молоко. Так, здесь еще... О, золотые монетки. Здесь более-менее уже чисто. О, еще сухпай. Только здесь... Ну, пистолетка 2. Давайте потихоньку пробираться на верхние уровни. Ну? Турелей нет. Это, несомненно, плюс. А кто-то там дышит в спину. Вон, Зиракс бежит. И зайдешь сюда. Так, минус. Так, а этот что? Я уже чем-то заразился, что ли? Так, вы страдаете от кожных паразитов. Что у меня есть? Токсикос, эдвит, и укус. На корабле были у меня медикаменты в холодильнике. Так, кожный паразит. Обморожение, похмелье. Вот. Масть антитоксиновая. Бинтик сразу. Так, хорошо. Тут зироксов пока нету. Зато еды наберусь. Ну. Так, здесь что-то найду интересное. Так, это душ снимем радиацию так что дальше Ну здесь пока чисто спавнеров я тоже пока никаких не наблюдаю так здесь вот лифт есть так, через такой же лифт я проходил в прошлый раз. Так, хорошо. Здесь еще выше можно пройти. Он, кстати, тот терминал, который нам нужен. Так, медицинская станция есть. Так, кожный паразит, вот как раз можно было его снять. Так, первая помощь. Ну, давайте тогда прочтем этот терминал. Даже как-то вот так. Тому, кто это найдет. Это весело. Мы нашли это. Легенды верны. Коготь. Когда-то они были... Ошибка базы данных. С Зираксом. Планы постройки заряженных луков. Доказательства. Солдаты уничтожают все улики, но в основной комнате. Я постараюсь узнать и сообщить. Конец потока данных. Итак, у Зиракса и Талона есть общая история. И доказательство спрятано внизу, в этом астероиде. Хорошо, снова вниз. Очень интересно, что там будет по истории.